Привет! Когда в середине прошлого месяца Google массово стал подменять заголовки в выдаче, многие посчитали это временным явлением и ждали отката. Наивные! Вспомните, когда последний раз были откаты и изменения алгоритмов? То-то же! И на этот раз Google хоть и признал проблему, но упорно, не сдаваясь, допиливал свои изменения. И вот на днях отрапортовал что исходные теги тайтл теперь используются в 87% случаев, а не в 80%, как было ранее. Вот только смотря на эту картину, думается, что в сообщении была пропущена частица «не», и по другим запросам картина также не самая радужная. Вывод – теперь нам с этим жить и надо меняться. Но чтобы самим не искать причины нелюбви Google к заголовкам, обратимся к исследованию Питера Мейерса из Моском. Он выделил 9 основных причин, по которым Google может поменять ваш тайтл. Простое усечение. Во многих случаях теги тайтл просто очень длинные, а в поле заголовка Google может отобразить только одну строку. Вывод. Снова начинаем считать символы в тайтле. Сложное усечение. Усекает заголовок тайтл, а после троеточия добавляет название бренда. Вывод аналогичен предыдущему, плюс бренд можно смело помещать в самый конец тайтла. Переписанное усечение. Когда Google может брать отображаемый заголовок из других элементов на странице. Перенасыщение ключевыми словами. Тайтл слишком длинный и явно перенасыщенный ключевыми словами. В таком случае зачастую Google берет усеченный заголовок из заголовка H1 на странице. Вывод? H1 должен быть на странице и обязательно должен содержать основную ключевую фразу. И да, вертикальные разделители снова стали раздражителем для Google. Он нещадно режет заголовки, их содержащие. Добавление названия бренда. Google стал более активнее добавлять названия бренда в конец отображаемых заголовков. Порой Google заменяет естественно звучащий и актуальный тайтл на комбинацию заголовка H1 и название бренда. Вывод, думаем над содержанием H1. И не забывайте, что H1 с телями можно сделать как текстовый блок, а текстовый блок выделить визуально как заголовок. Перемещение названия бренда. На удивление, Google часто берет тег-тайтл с названием бренда в конце и перемещает бренд в начало. Что тут делать? Только экспериментировать с тайтлом. Слишком короткий тег-тайтл. Здесь Google берет заголовок из тега 1 на странице. Рекомендация по похожему поводу уже прозвучала. Проблема с релевантностью. Тайтлы подвергаются изменениям поскольку они не очень хорошо соответствуют поисковому интенту. Тут и выводов не надо озвучивать, и так все понятно. любовь к превосходным степеням. Заголовки, содержащие такие слова, как лучший, дешевый и так далее, потенциальные кандидаты на переписывание. Вывод подобным словам не место в заголовке. Переписывание на основе запроса. Тут настолько все сложно, что получить какой-либо результат так и не получилось. И еще. Под удар попали вертикальные разделители и эмоджи в тайтле. Вот интересно, говорят, что они повышают сетяр на выдаче. А вот кто-нибудь пытался замерить это в цифрах? Например, снять текущий сетяр по фразам на выдаче, сделать выгрузку из поисковой консоли Google. Как это сделать, смотрите подсказку в верхнем правом углу экрана. Добавить в тайтл эмоджи, запросить переиндексацию страницы, дождаться индексации и снова замерить, как изменился. И как изменилась ли кликабельность тайтла? Уже делали это? Тогда пишите, что получилось в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!